Приветствую всех, меня зовут Михаил. Предлагаю вам курс по созданию партнерского сайта для заработка на Кликбанк. То есть за несколько минут вы создадите примерно вот такой сайт, где будут добавлены уже статьи с обзорами на продукты от торговой площадки Кликбанк. То есть статьи будут добавляться на автомате с вашей партнерской ссылкой. То есть все устанавливается элементарно, трудностей никаких нет. Для этого нужен только чистый WordPress, пустой сайт. Выбрать файл и импортировать его. Это занимает несколько секунд. Все, после этого, то есть здесь уже сразу автоматом прописываются все политики. Затем вам нужно будет перейти в настройки, прописать здесь свой аккаунт, то есть ID от аккаунта Clickbank. То есть все уроки будут, как зарегистрироваться на Clickbank, как выводить деньги с Clickbank и так далее. Поставить, сколько страниц в день вы хотите импортировать. Давайте я поставлю 6. Здесь можете добавить код от формы подписки, также пиксели от Facebook. Сохранить. Сейчас импортируется 6 статей. Так, импорт пошел. Пока одна статья. Обновляю. Уже две. Все, импорт произошел. Шесть статей импортировалось. Заняло это буквально несколько минут. Далее, теперь можно пускать трафик, рекламироваться и получать комиссионные. Также вместе с курсом «Как создать партнерский сайт по заработку на ClickBank, будут идти два курса – по платному трафику в типа и по бесплатному. Теперь такой еще момент, там для кого подойдет, для кого не подойдет. Здесь нужны минимальные знания. То есть вы должны хотя бы уметь пользоваться Google-переводчиком, ну и хоть немножко там разбираться в WordPress. Хотя, как я уже показал, ничего сложного здесь нет. Но все же, если у вас нет вообще никаких элементарных знаний, то курс вам не подойдет. А если же остались какие-то вопросы, то ниже будут контакты. Задавайте, я вам отвечу.